Всем привет на нашем канале, продолжаем серию карантинных выпусков э, о страховании. Как и обещал в прошлом выпуске, предлагаю в этот раз обсудить э, те предложения по страхованию от коронавируса, которые на сегодняшний день предлагают страховые компании в Украине. Сразу хотел бы сказать, что лично меня... Э, вот Подобные предложения в текущей ситуации достаточно сильно напрягают. Особенно, когда идет речь о том, что а давайте застрахуем медиков. И большой вопрос, за чьи средства будет это страхование и насколько оно будет качественным. То есть, если это будет страхование за бюджетные средства, то есть ли в этом смысл? Давайте разбираться вместе. В этом и есть подвох. То есть, по большому счету, полную сумму можно получить по некоторым договорам только при летальном исходе. Или например вот такая вещь, когда от периода постановки диагноза, то есть ну, когда э, провели тесты у человека, выявили э, коронавирус, до момента гибели должно пройти не менее 30 дней. То есть все, что после 30 дней покрываться не будет. Как по мне, так абсолютно абсурдное положение, некорректное, неправильное и э, так делать совершенно нельзя. Ну и теперь к нашим медикам. Если покупать э, такое покрытие, о котором мы сейчас говорили, за бюджетные деньги, так проще эти деньги отправить на финансирование тех же медицинских учреждений на зарплаты медикам э, вместо покупки подобных вещей. И в связи с этим э, возникает вполне резонный и закономерный вопрос. Вот, если условия страхования будут справедливые и жесткие и будут э, предусматривать возможность э, выплаты десятилетнего фонда оплаты труда э, медика, то в таком случае вообще захотят ли страховые компании браться за такой вид страхования? Я, конечно, не смотрел все договора, которые предлагаются на рынке, но 5-7 предложений имел возможность пересмотреть. Первое, что напрягает, это страховые компании говорят о том, что человек застрахован на некую крупную сумму. Например, там 100 тысяч, 200 тысяч гривен, 400 тысяч гривен и так далее. Это все хорошо. Страховая сумма действительно составляет то, о чем говорят страховые компании. Только никто не говорит о том, что по договору установлены лимиты. Если все-таки человек заболеет, без летального исхода, то сумма выплаты составит 4, 5, 2, 10. У всех по-разному, но эта цифра в разы отличается от того, что предлагается изначально. Также во многих договорах есть интересная штука. Риск инфицирования сам по себе не оплачивается. То есть, если человек заболел, но течение болезни оказалось легким, то никакого возмещения в данном случае вообще не будет. То есть э, на самом деле в договорах предусмотрены выплаты возмещения только при осложнении. При этом некоторые компании идут даже по такому пути, что амбулаторное лечение из покрытия убирают, а оставляют только стационар. Ну и теперь давайте задумаемся. То есть если мы говорим о покрытии в случае инфицирования, при условии лечения в стационаре 2-4 тысячи гривен, насколько тяжелому больному, а у нас стационар сейчас берут тяжелых больных, вообще пригодится этот договор страхования? И что ему решит эта сумма страхового возмещения? Удивительно то, что э, андерайтеры и методологи, которые разрабатывали эти продукты в страховых компаниях, они прекрасно понимают, что будет происходить на самом деле э, на практике. То есть э, лепить туда стандартные условия о том, что человек 24 часа должен уведомить, а в течение трое суток подтвердить это письменно, э, ну как минимум некорректно, на мой взгляд. Э, здесь надо подходить более гибко. Более того, если мы говорим о том, что покрываем только стационар, вы представьте, человека забрали в стационар, он должен в течение суток из стационара позвонить, кто ему там даст вообще этот телефон. Если он тяжелый, он находится на аппарате искусственной вентиляции легких, то соответственно о каком письменном уведомлении в течение трех дней мы будем говорить. И даже родственники, которые могли бы теоретически это сделать, им будет не до этого, они будут заниматься решением проблем этого человека, а не бегать по страховым компаниям и письменно подавать какие-то уведомления, чтобы получить несколько тысяч гривен. Есть еще одна вещь, которая совершенно не нравится. Покрытие ограничено инфицированием или смертью непосредственно от коронавирусной болезни. Если посмотреть статистику, то, что есть на сегодня, так э, большинство смертей связано с тем, что коронавирусная болезнь привела к осложнению каких-то других проблем, которые уже были у человека. И поэтому нужно понимать, что э, в большинстве случаев мы говорим вообще ни о чем. То есть выплаты по договору страхования ее в принципе быть не может. Ну и еще один момент. Э, исключение э, из э, покрытия любых... Э, побочных эффектов от медикаментов. На сегодняшний день все э, виды лечения, которые... Проводятся, предлагаются, это все экспериментальное лечение. Нету на сегодня препарата, которым можно лечить, он опробирован, прошел клинические исследования. Поэтому рассчитывать на то, что побочных эффектов не будет в текущей ситуации, также невозможно. невозможно. Если уже говорить о том, что страховая компания готова влезть и взяться за такой продукт, обеспечивать покрытие, то исключать такие вещи совершенно нелогично, это игра в одни ворота. Правильнее было бы говорить о том, что суммы возмещения должны быть достаточно внушительные болезнь действительно не изучена какие побочные эффекты потом от нее проявятся говорить еще тоже преждевременно то есть покрытие для врачей должно быть ну, достаточно серьезным например в размере 5-10 летнего фонда оплаты труда этого человека при этом набор исключений должен быть прозрачный и минимальный то есть человек не должен заниматься бюрократией оформлением э, текущей ситуации, то есть если это произошло, то нужно выполнять э, условия страхования. Более того, было бы целесообразно, если мы уже будем говорить о страховании врачей за бюджетные деньги, э, о том, что и условия страхования предложат государство. А те компании, которые будут готовы в этом участвовать, примут эти условия и только на таких условиях э, оформят договора страхования. Если же этого не произойдет, то смысла заниматься этим нету. Спасибо, что были с нами. Пишите свои комментарии. Интересно ваше мнение. Постараемся сделать много нового интересного контента для вас. Оставайтесь с нами. Спасибо.